Всем здравствуйте! Сегодня у нас в гостях будет Биш, Селина Майер из Академии HPI. О чем будет ваша лекция ⁇ Дизайн мышления ⁇ Мы будем говорить о том, как мы обучаем дизайн мышления в, в рамках моей программы в нашей Академии. В основе нашего подхода лежит... Лежат принципы, поэтому мы обращаем внимание на главные принципы, которые стоят за дизайн мышления. Наши студенты, они лучше таким образом понимают, что такое дизайн мышления и что за ним стоит. Они становятся более гибкими в этом отношении. Это можно сравнить с приготовлением пищи. Если вы понимаете, как мариновать, жарить или э, кипятить, тогда вы можете готовить разнообразные блюда и э, радовать своих гостей и себя в соответствии с вашими запросами и желаниями. О чем будет воркшоп основа дизайн дизайн-мышления»? Да, наша основная цель состоит в том, что да, нас многие спрашивали. Хорошо, мы слышали о дизайн мышления, но что это на самом деле такое? Мы хотим, чтобы люди на себе почувствовали, что такое дизайн мышления в практическом плане. Поэтому у нас есть 4 часа, мы будем все объяснять пошагово. Но мы попытаемся также интегрировать такие небольшие увлекательные упражнения, чтобы люди могли посредством этих упражнений почувствовать, что такое дизайн мышления. Мы создадим специальную рамку, которую можно будет разную информацию, которую наши участники получат в рамках нашего воркшопа. Он открыт для всех, потому что изначально мы планировали его для тех, кто никогда не пробовал дизайн мышления, но всегда хотел попробовать. Поэтому в основном это для начинающих, которые также немножечко работали, возможно, с проектами. У кого есть опыт, у кого нет опыта, у нас есть 4 часа, и мы вас всех ждем.